Итак, привет, дорогие друзья, вы на канале Winterfell, сегодня утро, и угадайте, куда иду? Правильно, как вы поняли из описания, я иду устраиваться в яндекс .Еду, на доставку, курьером, пешим. Вот, у меня в 10 часов встреча в офисе, и сейчас я туда иду. Посмотрим, выдадут ли мне сегодня уже форму, и начну ли я работать. Кстати говоря, на улице хоть и солнечно, но достаточно холодно. Я сглупил и не одел под низ еще теплую кофту. Я иду в футболке и э, в куртке. Вот. И в таких вот кроссовочках летних. Что ж, думаю, я сегодня не замерзну. Ну, на переезде, как обычно, пробочка. А, ребята, забыл вам сказать, помимо Яндекс еды, куда я сейчас иду устраиваться, я еще устроился на завод работать. Но так как у меня идет... На смену с воскресенья до понедельника, поэтому, ну, сутки работать. Поэтому я пока устроился, пока у меня есть выходные в Яндекс Доставку, чтобы зарабатывать больше денежек. Вот так вот. А, кстати, стройка у нас, объект закончился, поэтому вот я сразу же побежал устраиваться на завод. На завод устроился. И вчера же, э, в этот же день, устроился в Яндекс Еду. Вот, кстати, в конце мы посмотрим, сколько я вообще заработал. И буду периодически включаться, чтобы, ну, посмотреть, что вообще за работа такая, Яндекс-доставка. Все, ребят, не теряемся, подписывайтесь, ставим лайки, у меня лицо подзамерзло. А мне еще идти минут 20, поэтому включусь, когда уже все получу. Вот такие вот у нас уже осенние улочки, то бишь листики лежат, деревья желтеют, люди уже в куртках ходят, потому что холодно. Совсем скоро уже будут заснеженные улочки и Новый год. Постараемся к Новому году заработать как можно больше денежек. Итак, до офиса мне осталось пройти буквально пару метров. А, так как у меня встреча с 10, да и работает он с 10, я подожду, посижу вот в этом парке. Нормально так сделали ремонтик. Здесь, кстати, фонтан впереди меня, который ночью подсвечивается. Очень классно. Также лавочки установлены, плиточка. Вот, поэтому я думаю, что следующее включение уже будет, когда я устроюсь и получу нужные аксессуары, так сказать. Ну, кстати, на улице тепло уже, поэтому от холода я не умру. Нужно было еще перекусить что-нибудь, но ладно, потерплю. Так, ну все, дорогие друзья, зашел в офис, получил все необходимое. Это сумка вот такая вот. Заметная такая сумочка Яндекс. Еда. Вот такая вот. Плюс еще плащ. Вот такой вот респиратор дали. Черные перчатки, протирки и многое другое. Что ж, а сумка у меня сначала попалась бракованная, поэтому я сразу же в офисе ее посмотрел, сказал, что она бракованная, мне ее поменяли, и теперь замок закрывается, все хорошо. А что касается первой доставки, я реально что-то спросил, мне сказали, что в основном они а, на Макдональдсе. Ну, я думаю, Макдональдс, это который на линии, или же на буме. Я, я, если далеко будет, то это будет плохо, если на первый же рабочий день, считай, да, опоздаю. Ну что ж, ребята, сейчас ждем 11 и начинаем работу, посмотрим, каково это. Ну, блин, сейчас уже немножко начинаю так волноваться. Я слишком заметен. Итак, ребята, прилетел первый заказ, сейчас бегу в Макдональдс принимать его. Так, все, заказ принял, сейчас упаковываю. Так, мне показывают навигатор, что мне и приложение идти 11 минут, 700 метров, но карты показывают, что мне идти намного меньше времени, поэтому сейчас, фух, первый заказ, волнуюсь, прямо от передам. Там нужно еще читать комментарии, там пишут и уточняют. Что по прибытии делать Либо позвонить, либо не звонить Либо просто оставить заказ Вот мне нужно Поверните позвонить. налево Ага, Иду налево Итак, ребят, сразу прошу прощения за то, что я многое не снимаю У меня один телефон Я снимаю на телефон, камеры пока что На камеру не заработал Поэтому моменты, когда я забираю там заказ в МАКе или еще где-нибудь отдаю, я снимать не буду, ну, и соображение, что мне бы неприятно было потом. Вот, первый заказ я отнес, у меня первый же заказ был в психиатрическую больницу. Я так волновался, я не мог найти там второй подъезд, когда мне сказали, а там вообще одна дверь, один вход. Я обошел по кругу несколько раз, потом у людей начал спрашивать, где это вообще находится. Вот. Ну, к счастью... Заказчица была добрая и у меня все хорошо получилось. Сейчас жду второй заказ. Конечно, есть один небольшой минус, это то, что заказов мало почему-то. Я рассчитывал на без переды, на пробежки без отдыха, чтобы я туда-обратно бегал и не отдыхал. Считаю, что ну, чем больше заказов, тем больше денег. Но у меня плановый слот. Это, то бишь, я с 11 до 3 работаю за 85 рублей в час, вот, поэтому, если бы были свободные слоты, ну, типа, свободные, то у меня бы деньги шли только от заказов, а не от часов, ну, хотя бы так. Ребята, наконец-таки второй заказ за весь день. Я считаю, что это уже успех, потому что я задолбался сидеть и ничего не делать. Итак, второй заказ на этой оказался подальше. Мне нужно пройти два с чем-то километра за 33 минуты где-то примерно. Времени дали навалом за два километра, столько вре... за столько времени, за полчаса два километра это легко пройти. Что ж, мчу по такому мосту далеко. Относить заказ. Фух, сначала мне было утром прохладно. Я волновался, что мне будет холодно, но сейчас мне ужасно жарко. При такой-то ходьбе и солнце. Я так понял, мне нужно было идти от линии через мост до Флотской. Получается, вон туда вперед, где машины направо сворачивают. Ну, где вот этот магазин Меркурий, пятерочка, 24 часа. В общем, туда. Фух. Я уж спотнул Немножко. Мне уже начинает нравиться я работать в Доставки. Хорошо, что еще э, доставка у меня легкая. То бишь, не приходится таскать тяжелищ, тяжеленные, там, э, 50-килограммовые мешки и так далее. Фух. Надеюсь, я сегодня что-нибудь смогу заработать. Так, я наконец-таки дошел до зданий. Теперь осталось найти нужное, где-то во дворах. И у меня еще время остается с запасом. Оказывается, я быстро шел. Итак, друзья, отдал второй заказ. Вот, все прошло хорошо, гладко. Нашел сразу нужный подъезд и квартиру. Вот. А, напишите в кто работал в Яндекс Яндекс.Доставке. У меня вот проблема. Телефон очень быстро разряжается. У меня 5000 часов, но он просто гигантски сжирает батарею эти приложения. А, может, подскажете, как почему у меня так батарею сжирает то что у меня еще время до конца работать это час с чем-то осталось или два часа но у меня батарейки уже осталось 20 процентов из 100 понимаете где-то в 11 я начал у меня было примерно процентов 80 а теперь уже очень мало осталось что ж иду обратно поближе к линии к маку туда и буду по пути может еще один заказ получу что ж и потом посмотрим сколько я заработал за четыре часика Здесь такой район на самом деле красивый, дома такие все яркие. И в основном э, молодые семьи с э, детьми. И тихо, спокойно, так хорошо. М -м, красота! Погодка сегодня просто нереально классная. Но жарко, к сожалению, и мне жарко, я потею. А так все классно, да? Встретил сейчас на линии своих коллег. Они, к сожалению, тоже первый день работают, чисто попробуют, решили. И э, интересной информации я узнать не смог. Ну, как и они от меня тоже. Думали, э, хотели понять, где у нас отображается, типа, сколько мы заработали, сколько там работы вообще. Ну, я помог, чем смог хотя бы, что-то попытался объяснить. К сожалению, тоже много информации не владею. Ну что ж, у меня остался где-то час работы, батарейка почти полностью села, осталось где-то 10 или сколько там процентов. Блин, я думаю, сейчас она не, не сожрет ее полностью. Выполнил только два заказа. Мало, очень мало, к сожалению. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет, сколько я заработаю. Ах, жарко на улице, но погода классная. И вроде не так сильно устал. Хотя если работать целый день и в другом месте, я, походу, не туда устроился, ну, на линии, может, на буме, или, ой, на буме, а, да, на буме, наверное, да. И на аэропарке, может, там побольше работы и побольше заказов, к сожалению, вот. А водитель вот 6 заказов выполнил передо мной, ну, парень выходил тоже отсюда. А у меня только 2 заказа, почему так мало? Ну, ладно, поработаю еще, узнаю, что это как. Итак, еще раз приветствую, дорогие друзья, вас на своем канале. У вас прошло буквально несколько секунд, у меня прошло целых, сколько, два дня. Снимал я в субботу, получается, про Яндекс доставку. Сейчас у меня понедельник, я на автовокзале, еду домой, клетню, да, с теплыми вещами. Не буду томить, а что касается... Зарплаты мне выплатили, так-то платят через день, ну на следующий день приходят деньги. Вот, а с пятницы, субботу и воскресенье вроде как платят. А... Сейчас, секунду, перейду. А я уже пока переходил дорогу, забыл о чем мы говорили. В общем, за выходные платят в понедельник, грубо говоря. Вот, а, здесь появится... А, нет, подождите, перед тем, как я расскажу, сколько я смог заработать за 4 часа и 2 заказа, то рекомендую вам подписаться на канал вот этого паренька, который появится здесь. Да, вообще, подождите, на меня люди все пелятся, мне стыдно. Вот, этот парень снимает кулинарные шоу, ведет свой кулинарный канал, но делает это очень интересно и весело. В общем, ссылку на его канал и на видео я оставлю в описании, переходим, смотрим, ребят, по-братски перейдем и посмотрим, да? Вот, а теперь самое интересное, сколько же я смог заработать за 4 часа и 2 заказа. Скриншот я здесь оставлю, поэтому смотрите сами, заработал я всего 389 рублей, что ж, в принципе, неплохо. Было бы побольше заказов, я бы заработал побольше. Как вы можете заметить, здесь и поставили, сколько я прошел километров, и сколько за это заплатили, также поставили э, чаевые и многое другое. Что ж. Все эти дни я сейчас буду работать на заводе. Завтра, возможно, тоже выйду, поработаю на Буме. Если будет интересно, пишите комментарии. Может, встретимся с кем-нибудь здесь в Брянске, погуляем, влог снимем. Или, если кто работает в Яндекс Яндекс.Доставке, то пишите свои отзывы, свои комментарии, что можно исправить, как улучшить свой заработок. Очень помогла бы мне ваша информация. На этом, в принципе, все. Я уже слишком много внимания людей привлек, мне немного становится некомфортно. Вот всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. А с вами был Winterfell. До скорой, до, до скорого видоса, ребята.